Здравствуйте! С вами магазин Инструмент-Центр. У нас сегодня в видеообзоре набор от компании InterTool GT6094 на 94 предмета. Набор поставляется в такой картоновой упаковке, Интертул, ет 6094 Кстати, наборы ет 6094 сейчас изотавливаются в Тайване. На вот упаковке это указано. Сделано в Тайване. То есть, наборы Интертул с красными трещотками изоталиваются в Тайване. Наборы в зеленых кейсах идут изготовленные, то есть, в Китае. Вот сейчас две большие разницы. Получается. По комплектации. В комплекте две трещотки на 72 зуба. В наборах Intertool они обрезинены полностью. Сверху полностью резиновая накладка. Имеют реверс, быстрый сброс. 72. И, кстати, они разборные идут. Можете поменять, если что-то поломалось. Трещотка под квадрат 1,4. Также на 72 зуба, обрезиненная с реверсом и с быстрым сбросом головки. Головки в наборе идут шестигранные, их здесь 31 штука. Самая маленькая 4 мм, 6 граней, и самая большая 32 мм. По весу головок, головка на 32 мм весит 225 грамм. Как видите, набор блестит, хромирован. Здесь интертул, размер головки и материал затопления, хромбанали. Далее длинные головки, 12 штук. Самый маленький размер 6 мм, 6 граней. И самая большая на 19 мм. Далее, большой набор бит, биты под квадрат 1.2 и биты под квадрат 1.4. Под 1.4, вы видите, они впрессованы в головку. Под них предусмотрена вот такая отверточная рукоятка. Вставляете нужную биту. Здесь они идут торкс-биты. Шестигранные, крестовые и шлицевые. Также биты идут торкс, под одну под квадрат 1,2, торкс, шлицевые, крестовые и шестигранные. Данную отверточную рукоятку можно использовать с головками под квадрат 1.4 еще. Есть здесь даже такой квадрат, можно вставлять биты под квадрат 1.2. Предусмотрен вот такой вот держатель, переходник. Вставляете нужную биту. И одеваете на трещотку или на вороток. Есть переходник для работы с шуруповертом. Также отбираете нужную биту, вставляете и вставляете в патрон шуруповерта. Также можно использовать головки под 1,4 квадрат. Так, два кардана 1,4, 1,2. Скреплены они штифтами металлическими. Вороток под 1 четвертую. Вороток под квадрат 1,2. Также он используется как удлинитель. 250 мм. Под квадрат 1,2. Здесь этот переходник можно использовать как переходник с квадрата 3,8 на 1,2. Также удлинитель на 125 мм. Два удлинителя у нас идет. 1 четвертая, 50 и 100 миллиметров, И гибкий удлинитель также есть в комплекте для труднодоступных мест. Так, две свечные головки, 21 и 16 мм, внутри резиновые вставки есть. Так, чего нет в наборе? В наборе нет э, головок Torx, они идут в 108-м, в 6108 в 94-м э, головок Torx нет. Что еще? Здесь не каждому понравится, конечно, инструмент, который так блестит. Нарядный. То есть, есть люди, которым нравится матовый. Здесь в наборе все блестит. Красные трещотки. Ну, по набору, по комплектации все он рассказал. Визуально набор затолен очень качественно. Нет к чему придраться. По отзывам также положительные отзывы трещотки на 72 зуба что некоторым очень тоже важно чтобы было не 72 не только не 45 не 36 а вот именно 72 здесь в наборе 72 зуба покажу вам кейс для хранения инструмент из ячеек не выпадает в крышке то есть фиксируется хорошо кейс черного цвета Изготовлен из пластика, запирание на такие вот защелки. Здесь у нас логотип InterTool. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. До свидания.